Получается так, ну вот энергия она берется из физического тела. То есть физическое тело, когда оно здоровое, оно нормально так вырабатывает энергию. ощущения эту энергию складирует. Хорошо бы тогда, чтобы эти два тела они были всегда в тонусе. Вот. Я буду давать какие-то упражнения, ну, минимальные, наверное, для этого. Да? О том, как вот заботиться о физическом теле да, и раскачать тело ощущений. Это даст энергию, но в основном энергия расходуется на внутриличностные конфликты. Есть, получается, что если по одному и тому же событию у вас есть несколько противоречивых мнений угу. и эти мнения они между собой как-то не могут связаться, интегрироваться, это и будет жрать энергию. Все сомнения, вся вот эта прокрастинация, потому что просто у человека есть одна часть, которая говорит да делай, вторая часть говорит нет не делай. И хорошо бы осознать вот, потребности одной части, а потребности другой части. И сделать так, чтобы можно было э, управлять ими. Вот, быть как бы с третьей стороны, посмотреть на это. Потому что, например, детская часть, вот, если мы рассматриваем наше детство, основная э, эмоция ребенка – это страх. И дети всего боятся. Вот. Еще и родители это поддерживают, и дети боятся вдвойне. Вот. А вторая основная как бы, эмоция ребенка – это любопытство. И вот если родители, скажем так, в своем воспитании направляют больше интерес к любопытству, ну, тогда страхов меньше. Если зашугивают – страхов больше. И вот и получается, что в каждом из нас есть два таких вот ребенка – любопытные и зашуганные. Один говорит – нет, нет, нет, все будет еще хуже, второй – да давай попробуем. И наша задача, как бы одна из задач, вот мы будем разбирать внутреннего ребенка, заключается в том, чтобы мы вот этого ребенка, который боится, обеспечили ему безопасность, а ребенка, который любопытен, дали ему условия и возможности, поддержали его вот в проявлении. Вот. Тогда получается, энергия вырабатывается, она сразу же идет в интерес какой-то, а не, как ты сказал, в ментальный анонизм.